Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Сегодня мы впервые отмечаем День Народного Единства. Этот новый государственный праздник пока только входит в нашу жизнь, но его смысл и значение имеют глубокие духовные и исторические корни. Почти четыре века назад, в начале ноября 1612 года, Земское ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Был положен конец смутному времени в России, конец междуусобец и распрям, разобщенности и связанному со всем этим упадку. Это была победа патриотических сил, победа курса на укрепление государства за счет объединения, централизации и соединения сил. С этих героических событий началось духовное возрождение Отечества. Началось становление державы великой и суверенной. Без сомнения, тогда сам народ отстоял российскую государственность. Он проявил истинную гражданственность и высочайшую ответственность. Не по принуждению сверху, а по зову сердца люди разных национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы вместе и самостоятельно Решать и свою судьбу, и судьбу своего Отечества. Призыв нижегородского старосты Кузьмиминина «Вместе и заодно» в полной мере отразил лучшие черты и лучшие качества российского национального характера. Наш народ всегда умел сплачиваться и в мирных, и в ратных делах. Берег традиции взаимопомощи, остро чувствовал и откликался на чужую боль и нужду. Убежден далеко не случайно, что именно Россия прославилась выдающимися благотворителями, замечательными примерами добровольческого, бескорыстного служения обществу, народу. Сегодня в этом зале много представителей религиозных конфессий, общественных организаций и благотворительных фондов. И отрадно, что вы не на словах, а на реальных, делах, на поступках реальных, возрождаете традиции благотворительностями, благотворительности, которыми так славилась всегда Россия. И еще в 1856 году историк Михаил Погодин так писал о российских меценатах. «Если бы счесть все их пожертвования за нынешние столетия, то они составили бы цифру, которой должна была бы поклониться Европа». Мы все знаем имена Елисеева, Щукина. Бахрушина, знаем династии Морозовых, Третьяковых, Мамонтовых. Эти люди, основывая театры, училища, больницы и музеи, не скупились на добрые дела. Осознанно помогали развитию отечественной культуры и просвещения. Для современников они были примером для подражания. А потомки с благодарностью вспоминают их подвижничество. Уже и в новейшей истории России есть много примеров благотворительных проектов. Они направлены на укрепление физического и духовного здоровья нации, на сбережение бесценных сокровищ нашей культуры. Хотел бы сегодня особо отметить работу Общественного национального воинского фонда, который оказывает поддержку военнослужащим и ветеранам вооруженных сил, специальных органов, а также организаторам акции «Линия жизни» для помощи больным детям. Без сомнения, активное, заинтересованное участие российского бизнеса в этих программах свидетельство его растущей гражданской и социальной ответственности, возрождению лучших принципов и традиций деловой этики. И, конечно, нельзя не сказать о милосердной и просветительской деятельности всех, без исключения российских конфессий. Мы знаем, как искренне вы ведете свою подвижническую работу, поддерживаете дух людей, даете им силу и надежду. Уважаемые друзья, ничто так не объединяет людей, как совместно сделанное доброе дело. Рассчитываю, что и средства массовой информации будут уделять больше внимания людям, которые ведут благотворительную деятельность, жертвуя и свое время, и труд на благо общества. И убежден, что уже с сегодняшнего дня, в 2006 году и в последующие годы. Новое развитие получит и широкое партнерство, заинтересованный диалог государства и благотворительных институтов. Еще раз поздравляю вас с общенациональным праздником, днем народного единства, и предлагаю тост за возрождение и укрепление лучших традиций гражданской солидарности, взаимопомощи и благотворительной деятельности, за мир и процветание на российской земле. С